Решающую роль в любом ремонте играет чистовая отделка. От выбора дизайна будет зависеть то, каким будет ваш интерьер – светлым или темным, акцентным или натуральным. Безусловно, важнейшим элементом являются варианты отделки стен. Тут обычно возникает вечный вопрос – что лучше, клеить обои или красить стены? На наш взгляд, точного ответа на этот вопрос не существует. Сегодня мы рассмотрим основные плюсы и минусы каждого из способов отделки и расскажем, в каких ситуациях будет лучше покрасить стены, а когда больше подойдут обои. Начнем с классического, хорошо всем знакомого способа отделки – поклейка обойного покрытия. Свойство декора зависит от материалов, использовавшихся при его изготовлении. И при выборе обоев или покраски нужно учитывать, что все виды обоев разные по свойствам. Существует три основных вида обойного полотна. Бумажный обой – один из самых первых появившихся видов. Они плотные и экологичные. На этом их практичные плюсы заканчиваются. У таких обоев низкая маскирующая способность, могут вскорить дефекты стены. К сожалению, они недолговечные и непрочные, легко портятся под воздействием влаги и поэтому не подойдут для помещений с высокой влажностью. Флизелиновые обои также считаются экологичными, ведь флизелин на 70% состоит из целлюлозы. Основное свойство такого покрытия – пластичность. Такие обои легко наклеивать и снимать, их можно окрашивать, но нельзя мыть. В целом, такие обои более долговечны. Виниловые обои представляют собой очень плотное водостойкое полотно, устойчивое к солнечным лучам и ультрафиолету. Их можно мыть, это является их основным преимуществом. Они подойдут для использования в помещениях с лазностью выше среднего, а также хорошо перекрывают неровности и изъяны стен. К сожалению, они не очень экологичны и при горении или сильном нагреве выделяют токсичные вещества. Рассмотрим плюсы и минусы обоев. Из плюсов мы имеем возможность самостоятельно наклеить на стену, способность обоев скрывать недостатки и дефекты стен, большой выбор расцветок, принтов и узоров, а также приятная на ощупь фактура. Из минусов большая часть обоев сильно подвергается механическим повреждениям и влаге. А незаметно заменить поврежденный участок довольно сложно, ведь при переклейке полотна легко испортить остальное покрытие. Другими недостатков обоев можно назвать проблемы с их демонтажом, ведь равномерно отклеить покрытие никогда не получается. А теперь поговорим о красках. В 21 веке окрашенные стены уже не ассоциируются с чем-то дешевым, как например коридоры муниципальных организаций. Дизайнеры давно придумали, как и стильно использовать краску в интерьере и успешно реализуют такие проекты. А разнообразие составов и свойств позволяет добиться разных эффектов в декоре. Основные виды красящих составов. Водоэмульсионная краска на основе ПВА является самым экономичным вариантом. Быстро сохнет, легко наносится и может частично перекрывать дефекты поверхности. Колируется в любой цвет, но является самой невлагостойкой. Такую чаще всего используют для внутренней отделки. Водно-дисперсная краска также считается экономичным вариантом. Легка в нанесении, не имеет неприятного запаха. Они экологичные и пожаробезопасные, но не устойчивы к низким температурам. Латексная краска имеет такие хорошие свойства, как высокая износостойкость, водоотталкивающее покрытие, противостоит плесени. Она легко наносится и сохнет в течение 5-6 часов. Этот вид краски чаще используется для потолков. Акриловые красящие составы изготавливаются на основе акриловых смол. В процессе высыхания такие краски образуют прочную водоотталкивающую пленку, которая к тому же не поддается воздействию ультрафиолета. Не трескается. Такие краски имеют высокую пигментированность и большой выбор оттенков. Устойчивы к изменениям температур. Силиконовая краска. Они имеют множество плюсов, среди которых хорошая укрывающая способность дефектов стены за счет образования плотной пленки, хорошая влагостойкость, легко моется. Отдельным плюсом идет долговечность такого покрытия, в среднем это 20-25 лет. Хорошо подходит для влажных помещений и фасадов. Преимущества использования красок. Основным преимуществом является простота нанесения. Равномерно покрасить стены в светлые оттенки сможет каждый. Перекрасить поврежденный участок проще, чем переклеивать обои. Зачастую покупка краски дешевле обоев среднего ценового сегмента. Большой выбор цветов, фактур и составов. Что касается минусов, для работы с краскосодержащим покрытием необходима ровная основа для нанесения, а значит, прежде чем равномерно выкрасить стены, необходимо дополнительные усилия по выравниванию стены. Так что же практичнее, обои или краска? Оба варианта покрытия требуют выравнивания поверхности, так как не могут перекрыть серьезные вмятины полностью. Соответственно, в любом случае нужны дополнительные работы, однако в случае с краской их потребуется больше. В остальном вопрос, что практичнее, всегда индивидуален и зависит от многих факторов, таких как ваш бюджет, желаемый результат, подготовительные работы, тип помещения и многое другое. Поэтому сейчас мы приведем конкретные примеры, в каких ситуациях лучше клеить, а в каких красить. Начнем с ситуации, когда ремонт делается в новостройке. Во время усадки дома на стенах будут проступать трещинки. Если вы делаете ремонт в новостройке, разумнее все же поклеить обои. Они успешно скрывают любые образовавшиеся дефекты. В то время как на краске будут видны даже самые незначительные микротрещины. В случае, если вы хотите сэкономить время, вам также больше подойдет вариант с обоями. Подготовка стен под покраску занимает больше времени. Более того, не каждый мастер может качественно подготовить стены под покраску. Да и само нанесение краски красивым ровным тоном требует больше навыков. Акцентная стена и настроение. Как ни крути, а даже одна стена с яркими обоями имеет больший визуальный заряд. Однотонное окрашивание стен не может дать такого эффекта, как яркие акцентные обои. Краска спасает ситуации, когда в интерьере нужен какой-то определенный цвет. Колеров помогает без проблем смешать необходимый оттенок, что точно не прокатит с обоями. Необходимость попасть тон в тон – пример, когда вам нужно четкое соответствие цвета стены со встроенной мебелью или дверьми. Для ремонта в ванной комнате обои точно не подойдут, тут только влагоотталкивающая краска. Как вы видите, все универсально, но если уж вы никак не можете определиться, красить или клеить, попробуйте совместить. Этот прием очень любят дизайнеры, выделяя одну яркую акцентную стену обоями, а остальные выкрашивая краской нужного тона. Что может помочь вам выполнить отделку стен более безболезненно? Вот пара полезных лайфхаков, которые действительно работают и помогают облегчить ремонт. Флизелин под покраску. Если вы решили покрасить стены, но боитесь образования трещин, вас спасет флизелин. Используйте плотность не менее 120 грамм на квадратный метр. Он создает подложку между стеной и краской, и микротрещины на стене не отражаются на декоративном покрытии. При поклейке обойного покрытия разводите клей водой комнатной температуры. Если развести клей слишком холодной водой, вы получите нерастворимые комочки. А если наоборот использовать слишком теплую воду, вы получите мелкие пузыри и отклейки. И вариант остудить клей перед покраской все равно не сработает. Не считайте количество обоев по квадратным метрам. Этот народный способ не работает за счет подбора рисунка и того факта, что обои клеятся одной полосой без горизонтальных стыков. Следовательно, считать по квадратным метрам бессмысленно. Небольшая подсказка. При стандартной высоте потолка одного рулона обоев хватает примерно на три полосы. При планировании обоев считайте методом погонажу. Это надежнее. Никогда не клейте обои на краску. Стены под обои в любом случае нужно подготавливать и шлифовать. Обойный клей может отходить от краски или выступать с ней в реакцию. Чем это может обернуться? Чем угодно. От отслоек до изменения цвета обоев. Лучше не рисковать. Если вы хотите ровную стену под покраску, наклейте стеклохолст и пройдитесь по нему шпатлевкой. А после шкурим. Это дает возможность получить максимально гладкую для покраски стену. Если вас волнует вопрос, что же экономичнее, краска или обои, вам следует понимать, что тут все будет зависеть от финансов, качества ваших стен и предпочтений. Обычно стоимость краски получается ниже, но вам необходимо потратиться на подготовку стены. А обои обычно выходят дороже, но вы не тратитесь на идеальное выравнивание поверхности. Нужно также учитывать стоимость и качество материалов и делать выводы относительно конкретно вашего случая.